Для школьников участие в Олимпиадах открывает множество дверей. Победители и призеры получают привилегии при поступлении в ВУЗы. Ксения Волкова из Кирова с восьмого класса увлекается психологией и первое место во Всероссийской Олимпиаде по этому предмету стало одним из поворотных моментов ее жизни. Сейчас девушка учится на первом курсе Института психологии и образования КФУ. Узнала я КФУ от наших преподавателей. Они говорили перечень востребованных вузов, и среди них был КФУ. Вообще, вуз активно развивается, и все чаще вижу его в рейтингах. В целом, статус Института психологии и образования КФУ и самого вуза значительно вырос за последние годы в рейтинге абитуриентов. Подразделение предлагает своим студентам активную научную, творческую и общественную жизнь. Я потихонечку втягиваюсь, осваиваюсь новый город, деревня Универсиады. Потихоньку-потихоньку. И с каждым днем становится все интереснее, появляются новые знакомые. Действительно активно развивается университет. Видно, постоянно идет ремонт, все совершенствуется, и это не может не радовать. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.